Я считаю, нам с Бутманом чудовищно повезло, человек, который начинал бизнес IT-бизнес в самом начале 90-х, конце 80-х и вся его компания, все, с кем он стартовал одновременно, они все, все сейчас кто-то на Ваганьковом, кто-то в Лондоне, кто-то в списке Forbes, а Евгений, он не там, не там и не там. И в этом смысле язык у него развязан, если мы какие-то спросим правильные вещи, мы, может быть, что-то узнаем о том, как делались эти первые большие состояния в России. Но ну, это все прекрасно. Спросим, ответят ли, непонятно. Ты мне расскажи, потому что для меня, но ну, он по-прежнему человек, который создал вот этот рестор. я так понимаю, что это и было, и остается самой большой системой по распространению ЭПЛА в России. В Европе. В Европе. Ну, и все. насколько я знаю в европе и ну смотри не все знают например историю такую из его биографии что наверное года два или три он собственно по факту и был apple в россии его компания полностью представляла интересы Apple, и на его визитной карточке были написаны слова синонимичные словам глава представительства можем об этом спросить я думаю NDA уже истекли ну попробуем волк Добрый день, меня зовут Евгений Бутман, и я участвую в передаче о том, как был заработан первый миллион. Я почти 30 лет в бизнесе и делал целый ряд интересных и больших проектов, в том числе довольно необычных. Наибольшую известность мне принесла работа с компанией Apple. Я возглавлял созданную мной компанию 15 лет, которая, собственно, и представляла Apple в России и больших странах СССР. В рамках этой компании мы создали и построили сеть Restore, а кроме того мы делали, занимались розничной торговлей, строили магазины в странах Западной Европы и делали целый ряд очень там, необычных вещей. Кроме того, я занимался детским ритейлом и в том числе построил самый большой в мире магазин игрушек Хемлес в Центральном детском магазине, за что мы получили единственную в России награду «Магазин года Всемирного ритейл-конгресса». Да, и надо добавить, что сейчас я занимаюсь последние два с половиной года уже не непосредственно бизнесом, а вопросами корпоративного управления, консультирую собственников. Консультирую компании по вопросам того, как построить наблюдательный совет, совет директоров, advisory board, где-то я работаю в этих советах, где-то я возглавляю эти советы, но в основном моя работа – это превращать свой опыт в успех а, других бизнесменов. Евгений, добрый день. Прежде чем мы начнем задавать наши многочисленные вопросы, вот они о Паше в планшете, у меня в смартфоне, уверяю, у вас их будет много, наверное, ключевой для начала. Есть ли какие-то темы, есть ли какие-то факты, которые вы принципиально не готовы сегодня обсуждать? Ну, я не хотел бы особо касаться своей семьи. Это все? Да. Все остальное, пожалуйста. Ну, мы будем спрашивать про очень чувствительную тему, про деньги, про раннее накопление капитала я заранее предупреждаю, я заранее взял разрешение эти вопросы задавать. Если я почувствую, что мне надо уклониться куда-то в сторону, но я как-то придумаю что-нибудь. То есть вы можете задавать любые вопросы. Знаете, как говорил мой учитель физики, не бывает глупых вопросов, бывают только глупые ответы. Поэтому задавайте любые вопросы, а там И уж я разберусь. Вопрос тоже бывает глупый. Я начну, может быть, не с глупым, может быть, с самого банального. Да. Называется у нас это все бизнесом, называется это у нас первым миллионом. Но вы же человек из советского рода и родившийся в Советском Союзе. Мы все здесь да, родились да. в этой стране, и там никто не мечтал быть миллионером. Ну, или я не знаю, кто это был там. Какие-нибудь жулики из семьи Жуликов. Не Скорее всего, бы. учеными, врачами, ну, космонавтами. Да. Не знаю. Да. Так вот, кто такой Евгений? Бутман вот тогда в 70 я не знаю, кем он себя представлял. Я э, учился в математической школе. После того, как я ее закончил, я пошел учиться на прикладную математику в Институте железнодорожного транспорта МИД. И когда я закончил институт, я работал э, в ВНИ и учился там в аспирантуре. Писал диссертацию, был программистом-математиком, э, делал э, диссертацию по большой математической модели. И э, когда я пошел, закончив аспирантуру, когда я пошел в совместное предприятие и стал, извините, торговать компьютерами, то я первое время стеснялся об этом говорить своим друзьям, потому что это было, ну, как бы, абсолютно, как сейчас говорят, дауншифт. То есть это было не просто не круто, это было, ну, я мог бы точно так же пойти на рынок торговать, я не знаю, помидорами. И это в глазах, как бы, вот, моего круга, это было бы то же самое. Вот. Мне кажется, что вот эта вот важная история. Человек из Советского Союза, из глубокого Советского Союза, у него не то что мечты о предпринимательстве нет, он, он как бы ему неудобно, потому что он торгует. Но я бы сказал, знаешь, вот что еще. Это же история целеполагания такого глобального с детства. Да? Ты создаешь для себя ролевую модель на будущее, видишь себя грядущего. И мне кажется, это прям проблема целого поколения. Предпринимателей, которые не видели себя владельцами каких-то предметов роскоши, не видели себя в такой богатой жизни, и они ее в итоге-то и не нашли. Даже те, кто денег заработал, в общем, потом сгорели в трудоголизме, потому что других целей не было. Давайте свернем к деньгам ненадолго. А, ведь я Хорошо знаю это время по-своему. Я знаю, что в этом времени даже у студента были способы деньги сделать, какие-то деньги заработать, в том числе способы легальные и общественно приемлемые. Есть ли такие истории? Есть ли первые большие по советским временам деньги, заработанные еще да в Да вообще первые. Да. Первые деньги. Ну, первые, самые первые деньги я заработал на стройотряде после второго курса, когда был проводником стажирского поезда. Ух, а куда ездили? Мы ездили в Казахстан как а, Туда было 3,5 дня, обратно 3,5 дня, два рейса подряд, назывался оборот, то есть э, рей, двухнедельная поездка, потом неделя перерыв, потом еще две недели, потом неделя перерыв, еще две недели. Ну и как И там, я считаю, что очень многие вещи, которые я начал делать в бизнесе, я научился в свои 19 лет, вот будучи проводником, потому что что такое проводник в дороге в степи? Вот я один, у меня 54 пассажира, плацкартный вагон. Я принимаю решение здесь и сейчас. Что такое э, работа бизнесмена, профессия бизнесмена? Это принятие решений в условиях дефицита времени, дефицита информации, дефицита ресурсов. Вот что такое работа. У проводника обсажерского по поезда то же самое. Вот я 19 лет, московский мальчик. Вот мне нужно, чтобы меня поить чаем, э, разбирать конфликты, зарабатывать деньги значит э, самому. Э, там как-то управлять, э, взаимодействовать с коллегами, соблюдать правила и вот этим управлять бесконечным, э, как это сейчас, supply, строить соплачейник, supply как сейчас говорят, да, входят, выходят пассажир. Рекламу, маркетинг, наверное. Да, в у меня была. Какая ну вот, была например, я могу сказать пару эпизодов, если хотите. Да. А как деньги ты зарабатывают? Ну как? я расскажу, например, значит, как... вы все знаете, что пассажирам тогда в советские времена э, часть, это было два брикетика сахара, 8 копеек. Я покупал в магазине перед отъездом большое количество чая, грузинский чай 36-й, зеленые пачки, и сколько угодно сахара рафинада, себестоимость которого была существенно ниже, чем вот у этих брикетиков. Дальше я значит, разносил чай, и моей задачей было споить весь чай, который у меня был с собой, который у меня фактически вычитался из зарплаты сразу за первые сутки. Правило у меня было такое. Вы можете за 8 копеек брать любое количество сахара, какое захотите. Ну, в общем, эта история, как человек выяснил, открыл суперпроводимость, то есть он такой суперпроводник, да, торговец. Причем, я думаю, что это еще официальная версия, потому что у меня на телевидении есть товарищ, который закончил вот этот поварской, кухарский, кухонный какой-то факультет. Они туда еще, по-моему, соду добавляли, чтобы из маленького количества совершенного заварки получалось черное, богатое, наваристое и при этом ничтожное по цене. Вот. Кровь как бы говорит, давай организуем процесс правильно. И дальше, когда заканчивался чай, то я доставал свой чай и свой сахар, плюс вот такой слой сушеной мяты, который забирал с дачи, мой заварной чайник, заваривал, поил. Значит, я продавал за, од... значит, я поил людей 5 раз в день по 100 стаканов. Вот 54 вагона, это у меня был план. 100 стаканов, 5 раз в день, 500 стаканов. Себестоимость сахара и чая была очень низкая, это был чистым, вот эта норма прибыли была 90%. Но главное, здесь элемент маркетинга, сколько хотите, берите сахара. Как я это делал? Жара, никто не хочет пить, я, значит, шел по вагону и предлагал чай, никто не хотел. Я доходил до последнего купы и говорил, акция, вам бесплатно. И дальше я вот этот пахнущий травами чай медленно проносил через весь вагон и на обратном пути собирал стаканы. На втором-третьем а, рейсе, поскольку я возил очень много школьников, то я научился привлекать к этому делу школьников. Это класс, 20-30 человек, староста собирала деньги, это обычно была девочка. Мальчики у меня, а, значит, топили титан, собирали щепки и разбирались с, с брикетами. А девочки дежурные мыли чашки-стаканы, другие девочки разносили, потому что делать нечего, скучно, это было абсолютно по принципу Тома Сойера. Единственное, что я делал сам, это по своей технологии заваривал чай. Потому что я же должен был, я был шефом. Вот. Другой эпизод был в том, что нам давали для продажи журналы. И тоже сразу вычитали стоимость этих журналов из э, зарплаты. Советский Союз, Корея, вот такие журналы. И я научился, я собирался все, никто не мог их продать, и просто махали на эту руку. Я собирался всего поезда, со всей бригады журналы. И на особо длинных перегонах я ставил столик посреди этого самого и ставил аукцион. Проходил по вагон, говорит, будет аукцион. И продавал на аукционе эти журналы. Дешевле себестоимости. Дороже, это аукцион. это Серьёзно? Люди же платят. Это, Слушайте, вот я… Может быть голландский. Это как сейчас, вот я теоретик и практик эмоционального ритейла. Это эмоции, людям нечего делать, это развлечение, это шоу. Шоу-аукцион, у людей появляется азарт, перебить цену, да, и люди же, они же платят не за журнал, а за то, что они могут откуда ты все это знал? Откуда ты знал, как продавать чай? Откуда ты знал, как устраивать распродажу сахара и проводить аукционы журналов? Это мы где-то учили, это мы учили в семье или... Нет. Какая-то генная память, не Я знаю, думаю, что, что генная память. Я думаю, что это темперамент определенный характер. Потому что потом, когда я начал заниматься бизнесом, пошел в бизнес, и ушел от своего этого ни программирования, то я испытал такое удовольствие от процесса вот этой работы с людьми и продажами, что, знаете, как у меня был устроен день? Вот я когда вышел работать в этой СП Интермикро, мне сказали, что я должен выучить английский язык и получить права. Значит, английский язык у нас учили следующим образом. Значит, он стоил месячную зарплату. Если я сдавал экзамен с первого раза, то для меня было бесплатно. Если со второго раза, то половину денег я оплачивал, а если со второго раза не сдавал, я платил полностью и шел учиться снова. Занятия были три раза в день, по три часа, с 6 до 9 вечера. У меня был маленький ребенок тогда, значит, я приходил домой, я стирал и гладил, на мне была стирка-глажка, э, и я гладил, у меня была машинка-калинка, у меня была куча этих э, пособий, которые должен был читать, я вот так вот гладил эти пеленки и читал, значит, эти пособия. Я приходил на следующий день на работу к 9 утра, вот так вот работал, и я не уставал. Я испытывал такую, такую эйфорию, да, вот другой мой коллега, например, который пришел, который работал в Курчатовском институте, он испытывал эйфорию, но он говорил, я настолько устал от грязных туалетов, что вот то, что здесь нормальные человеческие условия работы, это уже меня мотивирует. А вот меня мотивировала вот сама эта работа. Меня мотивировало то, что э, в этом этот процесс, он, вот, вот процесс э, проекта, контракта… Он сам по себе, вот когда дым развеялся, да, потому что я пришел в очень интенсивную загрузку, меня сразу бросили как в это в гущу. Но когда дым развеялся, я стал себя ощущать, что я что-то понимаю, у меня что-то получается, что-то имею, что-то э, я могу, что-то умею, да, то я стал понимать очень хорошо, насколько это ровно то, о чем я мечтал. Я не знал, что я об этом мечтаю, но тут я понял, вот я мечтал об этом. Ага, вот это вот детская история. А можно я все-таки для себя и для зрителей спрошу? Мне интересно. А Сколько человек может на чай заработать? Ну, вот на чай? Вот, на казахском э, экспрессе. да. Вот Это о каких суммах мы говорим? Вот я студент, я придумал 500 чаев в день. да? Ну, смотрите, давайте посчитаем по-простому. Значит, 500 стаканов по 8 копеек. Да, значит, это у нас получается 40, тысяч, э, сейчас, э, 40 рублей. Да? Э, себестоимость этого дела 5. Вот считайте, 35 рублей в день. 35 рублей в день. Да, это почти месячная стипендия. Нет, это просто двухмесячная И вы были состоятельным студентом по советским временам? Я могу сказать, что после того, как я вышел из этого стройотряда, я зарабатывал не только на у меня были и более, скажем, тайные годы заработка. Алкоголь, да. Но алкоголь в каком смысле? Слушайте, там было столько приключений, что это на отдельную передачу. Например, поскольку мы ездили в Северный Казахстан, то мы обычно везли обратно освободившихся преступников. А туда мы возили солдат, Господи которые твой. возвращались из отпуска. Ну, туда тех, которые в отпуске, их из отпуска, и плюс мы возили довольно много преступников. Значит, один из способов заработка был чефир: Пачка кита этого индийского чая 50 грамм на один стакан. И это стоило дорого, и за это платили дороже, чем заводку вот дальше были люди подсевшие на алкоголь и им просто вот необходимо было пить и э, водка была запрещена проводникам это было запрещено проводникам да и мы не могли возить любой ревизор если бы обнаружил у проводников больше двух бутылок водки могло быть убеждено уголовное дело поэтому мы покупали на каждой станции я в какой-то момент для этого приспособил как раз солдатиков потому что солдатикам дают без очереди и они прибегали, им отда им давали, они приносили и получали, и зарабатывали комиссии. Это все менеджмент. Ну, как бы, это менеджмент. Mm. Это, а, как бы, методом пробы ошибок. Знаешь, что, что мы сейчас посмотрели? Это групп в крышку MBA. Потому что Евгений Юрьевич в свои 19 лет знал все и умел все. Там есть и реклама, там есть и маркетинг, там есть и система дилер-дистрибьютор, там есть э, построение сетевого маркетинга, есть исследования рынка. Вообще есть, есть просто все, учить больше нечему. Да, но я боюсь, что там нет арбитража, нет преследования налоговых органов и еще что-то, и вполне возможно, в каком-то варианте Ты это И Ты поверь было. мне, человек, который МБИ кончал, там арбитражу и налоговым органам не учат, а вот все, что учат в школе за большие деньги, Евгений Юрьевич имел в себе с самого начала, и причем, вот заметь, не очень этого хотел, потому что, может быть, в советское время все-таки воспитали так, что быть предпринимателем – это стыдновато, а я бы сказал, что это, конечно, гордо, и с этим ощущением надо бороться. Но все-таки там что-то было недоговорено. Где-то, может быть, догоняли, где-то не успели догнаться на той водке, которую ему приносили здесь же солдатики. Трудная была история. Наверное, как предпринимательство. У меня было несколько эпизодов, например, у меня был эпизод, когда я возил цыганский табор. Ого! У меня, и у меня и Это была страшная для меня история, потому что ребята расхитили все мое имущество, а я был материально ответственный за первые полчаса. И я, вспомнив фильмы, который посмотрел, я спросил, а табор занимал три вагона. Я спросил, кто у вас старший. И меня отвели к дядьке, вот барону цыганскому. Я ему сказал, что, дорогой, давай поговорим как мужчина с мужчиной. Сидит такой дядька, лет 45-50, такой битой жизнью, и я, 19-летний пацан из Москвы. Поговорим как мужчина с мужчиной. Или я вас даю на ближайшей станции милиции, вот сейчас телеграмму даю, или через 20 минут я вот сейчас с вами посижу, попью чай, я возвращаюсь в вагон, и все, что у меня забрали, все на своих местах. Он говорит, приятно разговаривать с мужчиной, через 20 минут все было на месте. Это, понимаете, это вещи, они очень полезны для бизнеса, вот такая практика, да, когда ты понимаешь, или вот, например, я иду по вагону, а у меня в купе сидят в дупель пьяные мужики, здоровые такие огромные мужики, водка стоит и курят сидят. Курить нельзя? Ладно, пить можно, курить нельзя. Я говорю, курить нельзя? Пошел туда-то, туда-то. Я говорю, друзья, значит так, иду до конца вагона, потому что я осмотр проводил, возвращаясь обратно, вы не курите. Если вы курите, пеняйте на себя. Иду и думаю, если я вернусь, что будет, если они будут продолжать курить. Возвращаюсь, сидят, все, как зайки, не курят. Вот это ощущение, что ты можешь, able по-английски, что ты в состоянии решать вопросы, что ты, э, значит, или для меня, например, когда я уже работал в интермикро, большое значение имело, когда пришел э, к нам э, заказчиком, замдеканом, бывший мой, ну не мой, а курсом младше, э, закренелый антисемит, редкостный подонок и негодяй, и, а я был со стороны крупного СП, который мог ему сказать, мы не будем с вами работать, до свидания. Ну, и меня руководитель поддержал, сказал, да, раз так, значит, или мы, например, э, отказали в контракте черносотиной газетенки одной, сказали, мы не будем вам продавать, ваши деньги нам не нужны. Ну, то есть, на самом деле, вы миллионером, судя по всему, могли стать уже в студенчестве. Нет, тогда не было такого понятия миллионер, но я могу сказать... Корейка? Я был, могу я сказ... Нет, нет, я могу сказать, это были абсолютно как легитимные заработки строя отряда. Вот. Но у меня, когда я работал в НИИ, то у меня был год, когда я работал на проектах, связанных с высокоскоростной магистралью, и там были уже... Через вот эти НТЦ, или как они назывались, работы. Угу. И я получил, ко моя команда получила деньги, в смысле, коллектив моей лаборатории получил очень много денег за эту работу. И мне досталась небольшая часть этих денег. Эта небольшая часть была моим шестимесячным заработком. У меня была зарплата 120 рублей на тот момент. А, минус а, налог за бездетность, минус то-се. И я получал на руки 99 рублей 60 копеек. Самое интересное для меня в истории предпринимателя... Вообще две вещи. Одна из них вынесена в заголовок всей нашей истории, это момент зарабатывания первого миллиона, ну и таких существенных значимых денег, и что с этим связано, и что было потом, это еще более интересно. Но есть и второй, может быть, менее заметный, но не менее важный момент, это квантовый переход, когда человек превращается из наемного сотрудника, сотрудника НИИ, из сотрудника отдела продаж совместного предприятия, собственно, уже в предпринимателя, человек, который... Зарабатывает прибавочную стоимость, а не только свою зарплату. Как это с вами произошло? Насколько я знаю эту историю из контекста, вот это волшебство случилось э, в процессе беседы с, с первым лицом совместного предприятия, когда вы убедили его создать дочернюю структуру с собой в качестве миноритарного акционера, это правда или не очень? Ну, это был переход, это действительно был некий квантовый переход, если использовать терминологию, но если вот так очень коротко описать всю дорогу, то выглядело так. Вот я начал работать в конце 90-го года, в этом году 30 лет. Значит, через два года после этого СП, в котором я работал, распалась на две команды, ушла довольно значительная большая команда, вот во главе с упоминавшимся здесь Анатолием Карачинским, а я не ушел. Я остался в интермикро. И очень быстро я там стал коммерческим директором. То есть у меня были сначала самые большие контракты, самые значимые для компании, а потом а, я с еще моим коллегой просто предложили руководство, чтобы они нас ввели в, в руководство компании, они согласились, к моему удивлению, и я стал коммерческим директором. И я занимался уже организацией больших проектов. Да, то есть я делал, например, проект с газетой «Сегодня», который теперь это, групп, холдинг 7 дней». Я делал там много всяких серьезными издательствами большие-большие проекты и мне было 30 лет и был такой замечательный возраст когда я вот почувствовал себя что я вот все могу И я в таком режиме проработал где-то полтора года и я понял что мне мало что я мне душно становится что я чувствую себя связанным по рукам и ногам и я хотел как бы свой да у нас Внутри началась, народ как бы подрос, у нас началась некая история под названием 2-3-4 медведя в одной берлоге, началась внутренняя конкуренция, мне было очень некомфортно, я хотел уходить. И я предложил действительно генеральному директору сделать дочернюю компанию, куда я приведу, вот я стал заниматься дистрибуцией, всю дистрибуцию приведу туда. Они будут получать там дивиденды, они будут что-то получать, а я буду, значит управлять и буду тоже зарабатывать. Это, да, это. И мы сделали маленькую компанию. Я из кресла коммерческого директора крупного СП с большим кабинетом, с, с представительскими деньгами, с, вот со всей этой историей, с огромным там, штатом каких-то водителей, там у нас были бухгалтерия гигантская, там инженеров был человек 50. Да, я сделал маленькую компанию, стоящую из 12-13 человек. Молодежь в основном и пустил самостоятельное плавание, да, действительно. С было. Какой доли? Ну, меня тогда вывернули немножко наизнанку, стали мне совсем крошечную долю, там, пом 10 процентов. Но мне и тогда это казалось нормальным. Но у меня довольно конфликтный всегда был характер, и если мне что-то не нравится, я, значит, говорю, что мне не нравится. И тогда это было, я вообще был. Черное и белое, я был таким Дон Кихотом, романтиком, то есть я считал, что вот, вот я был, как отец мне говорит сейчас, что я с детства был борец за справедливость. Вот я брал за справедливость. Я когда понял, что а, экономика, вот то, поборы, те условия, на которых нас обложила материнская компания, не дают нам работу, я пришел, и даже не пришел, а просто написал им уведомление о общем собрании акционеров с вопросом о ликвидации компании. Мне сказали, так, подожди, подожди, давай поговорим, давай побеседуем. И пошли уже на мои условия, и тогда у нас немножко переспределились доли, тогда у нас снизилась нагрузка, и в середине 1995 года я придумал там некую штуку, которая позволила компанию довольно быстро взлететь. А в 1996 году уже мы заключили контракт с Apple, вышли из-под интермикро, как бы через серию там партнерств, и дальше это пошло уже, была другая история, то есть. Реально было три триггера. Первый триггер это вот это вот то, о чем э, Денис сказал, э, разговоры и договоренность о создании дочерней компании. Второй триггер это фактически выход из-под кабалы материнской компании, а третий триггер это полный уход, свободное плавание и контракт с Apple. Не все знают, может быть, даже ты не знаешь, что компания IBS расшифровывается как интермикро бизнес Business Solutions. Бизнес-системы. Интермикробизнес-система. Интермикробизнес-система. это а, компания компания, компания, которую Евгений создал, называлась DPI, и это дистрибьютор продукции. Продукция интермикро. то есть вот эти две структуры, они, в общем, даже, даже не двоюродные. Они а, вообще не родственники. Никак. А, ну, идеологически. Они Но почему выросли? А, нет, они родственники, форме. у них один отец, да, потом они пошли по а, разным дорогам. А такие разные дороги? Вот уже сейчас, глядя назад, можно объяснить, почему... IBS стала э, тем, кем она является сейчас, и э, DPI стала тем, чем она является сейчас, то есть, насколько я понимаю, ничем. Слушайте, э, есть, тогда была очень важна поколенческая разница. Да? Вот, э, я 63-го года значит, Карачинский, его команда 59-го года. Четыре а, года? Четыре года. Сейчас, когда мне 57, а им 61, это в общем почти не имеет значения. Да? Но тогда, когда мне было, условно, в 92-м году 29, им было 33, разница была огромная. Они были зрелые, опытные люди. Значит, Карачинский начал работать еще как партнер компании ProSystem, если я не ошибаюсь, в 1987 году. Я присоединился в 1990 году к Интермикро в качестве вообще ассистента-продавца. Я вырос с самой нижней позиции. Я никогда не был сверху. Я как тот этот солдатский генерал, я рос от, солдатской, от солдата. Да, я тянул лямку. Я прошел все ступени, ни одну не пропустил ни разу. Сержантские, эфрейторские, сержантские, старшинские должности, потом младший лейтенант. Вот это все я прошел. И это мне и помогало, и мешало. Да, у меня не было… Я масштаб мышления, который нужен для предпринимательства, я обретал очень медленно и очень мучительно. А та команда, они сразу были как бы с горизонтом, сразу с планами, они сразу вот партнерство с Делом, партнерство, значит, с этим, с этим. Мне, я бы сказал, что у меня вот это настоящее предпринимательство началось с того момента, как я начал делать ритейл в 2005 году и вышел в Европу. Вот тогда, да, тогда я уже стал, я считаю, что вот, вот это вот примерно 2005 год, да, мне было уже за 40, это вот я стал полноценным предпринимателем. До этого я был скорее продавцом с добавленными функциями. Ну, неплохим, видимо, продавцом. А Я считал лучшим продавцом на тот момент. Тем более. Позволено ли мне будет спросить, ну, отчасти, наверное, позволено, потому что и во мне такая кровь бежит, но все-таки бунтман, Карачинский, один солдатский, генерал второй, какой-то уже родившийся с умными глазами и с планами, вы говорите. Все-таки существует ли какой-нибудь особый вид вот такого я не знаю, еврейского бизнеса, еврейская бизнес-школа, э, бизнес-школа крови, я не знаю. Ну, как так получилось? Судя по вашим партнерам, вы всю жизнь работали э, с людьми, которые... Позвольшь, я тогда еще в до докину. Да, да Достерел. Да когда, когда приходите на встречу, когда какие-то завязываются отношения, вот это еврейство, оно взаимное, это помощь или это ничто? Или, наоборот, возможно, это мешает? Знаете, это был вопрос, это сложный вопрос, он как бы боковой немножко к нашей теме, и э, есть люди очень разные, э, и с, как, знаете, как говорят антисемиты, среди евреев попадаются хорошие люди, вот э, евреи очень разные, как и любой народ, есть и такие, и такие. Я думаю, что скорее э, все-таки э, надо понимать, что еврейство в Москве была все-таки среда интеллигенции, это дети, которые выросли в семьях ну, всеми их с определенным уровнем образованности. В свое время я помню, что читал какую-то статью в одном из журналов, не помню, в «Эксперте», в, в каком сам Деньги», в общем, где говорилось, что в, Москве, в бизнесе финансовые директора – это в основном армяне, а коммерческие директора – в основном евреи. Ну, также можно говорить про разные нации, про разные… есть потом, значит, а финансисты – в основном, там, азербайджанцы. Ну, то есть, какая-то… Uh, наверное, есть традиция, и я считаю, что это в большей степени от темперамента и от образования. Темперамент это, uh, – это в в еврейской молодежи, в еврейском народе есть постоянная готовность, стремление учиться. Вот это стремление учиться, двигаться дальше, осваивать новое, внутренняя амбициозность и темперамент – это вот создает некоторый бульон, из которого это растет. Но, да. но mm -hmm. При этом я видел евреев абсолютно неспособных к бизнесу, я видел русских невероятно талантливых в бизнесе, это вот нельзя бы так уж совсем. Но все-таки это среда? Среда. Э -э, это среда, и судя по вашим партнерам, вы двигались в значительной степени в этой именно среде. Я бы еще сказал устойчивость и сопротивляемость, готовность, может быть, генетическая готовность к преодолению барьеров. Вот это, наверное, тут, вот если говорить про генетические какие-то вещи, наверное, вот это. Нет, а я хотел бы еще... Ну, не, знаете, извините, да. Павел, я вам скажу. Я общаюсь в том числе с довольно пожилыми людьми вот в этом кругу. Мы говорили о том, насколько еврейская молодежь сейчас труднее, чем нам, потому что нам родители всем говорили одно и то же. Нам говорили, тебе, чтобы достичь того же, что достигают твои друзья, нужно работать в четыре раза больше, делать четыре раза больше. Ты должен понимать, что тебе ничего не дастся даром. И мне отец это вдолбил. Я это знал, я это понимал, это было у меня в подкорке всегда. А своим детям я уже такое не говорю, потому что нет смысла. Это, это не так, это неправда. А тогда было правдой. Была сказана интересная для меня фраза в проброс. Я знаю эту историю несколько ближе, и она меня прямо зацепила. Серия партнерств, которая позволила компании DPI выйти из-под крыла и стать независимой компанией. Во всех этих партнерствах вы были младшим партнером, это, это ваша традиционная позиция в бизнесе, она прослеживается вплоть до, насколько я понимаю, финальной истории с Химлисом и с большим ритейлом и с центральным детским магазином на Лубянке. Насколько это, это комфортная позиция для предпринимателя, она когда абсолют... у тебя все время есть кто-то старший рядом с тобой? Но у меня очень простая причина. У меня никогда не было денег для того, чтобы я, у меня не было никакого ни стартового капитала, никаких накоплений, ничего. Я, собственно, своей доли, я зарабатывал своим трудом. При этом у меня, может быть, не хватало наглости делать это. Ну, то есть, скажем так, я приносил в жертву а, свои амбиции, приносил в жертву скорости и масштабу развития. То есть я а, считал, что между первым парнем на деревне и десятом городе я выберу десятый в городе потому что мне нравилось заниматься вещами масштабными а для масштаба нужно было больше ресурсов а я у меня их этих ресурсов не было кроме того действительно мне потребовалось довольно много времени самому чтобы обрести вот эту самую предпринимательскую уверенность в себе вот я сказал что она ко мне пришла только после 40 лет и в этом смысле я вполне довольствовался скромным положением и собственно мой развод вот с а, к сожалению, ныне покойным Георгом Генсом, он стоял ровно в том, что действительно мы тоже пришли к ситуации «два медведя в одной берлоге». Я, стал, я вырос до медведя, и когда я вырос до медведя, то я уже не соглашался с миноритарной долей никогда. Это скромная позиция. В какой момент она стала приносить ну, не совсем скромные деньги? Есть ли некая фиксация? Да. Вот, э, этот прекрасный день, когда я пришел с работы, в конце года мы делили да. прибыль, я принес миллион в чемодане. Да, Это было значит когда был кризис девяносто -го года мне было 35 лет и все было настолько значит я прошел через определенный очень тяжелый внутренний кризис то есть вот все мои друзья уехали все жили в разных странах и все ну, и ну как бы поменяли свою жизнь а я не поменял и я считал что я сделал правильный выбор потому что я занимался очень интересной правильной работой и вот когда грянул кризис 98 -го года, у меня было ощущение что я проиграл свою жизнь вот все как бы все проиграл и я дал себе слово, что через 5 лет, в 40 лет, у меня будет миллион, я все восстановлю, я всех победю, у меня все будет хорошо. И поэтому для, для меня было критически важно выполнить данное себе слово. Я его выполнил. Вот в 40 лет, в 2003 году у меня был этот миллион, я, у меня была как бы, быстрая растущая компания. Ну и в общем, вот, вот все то, что я себе обещал э, в, в августе 1998 -го года, я в это сделал. Но это было, по сути дела, через вот внутреннюю вот такую мотивацию. У меня была такая мотивация в институте. Я на первом курсе заболел желтухой и провел целый семестр в больнице. И мне, меня деканат очень уговаривал взять академ. И я дал им слово, что ближайшую сессию я сдам на все пятерки. То есть я мало того, что я закрою все долги, я сдам сессию на все пятерки. И у меня была такая мотивация могучая, да, это был очень сложный семестр, когда из пяти предметов четыре были математикой. И я все сдал на пятерке. и когда мне по одному предмету хотели поставить четыре, я сказал, я приду на пересдачу, я, мне нужна пятерка, я дал себе слово. Вот эта вот внутренняя спортивная, скажем так, мотивация, она мне помогла и в тот раз, вот к 40 годам я заработал. Это, это не кто? очень молодой возраст. Это наличие миллионов в кармане, ну, миллион понятие условные, просто неких больших располагаемых денег, э, очень больших для большинства людей, которые тебя окружают, для подавляющего большинства недостижимых. Оно что-то меняет в жизни, в мир восприятия, в том, как ты смотришь на людей, с которыми общаешься. Либо это просто цифры на счету и не более чем... Не, ну, конечно, это меняет. Это дает совершенно фантастическую адреналиновую свободу. Вот просто свободу. То есть э, ты приезжаешь куда хочешь. Ты не спрашиваешь, ты покупаешь, что хочешь. Ты не спрашиваешь, сколько стоит. ну то, если хочешь, спроси, да. Вот, например, я помню, как я там с мамой был на рынке и покупал, что-то что она просила, она все время меня тыкала в спину и говорила: спроси, сколько стоит. Я говорил: вот это мне, вот эту рыбу. Она говорила: спроси, сколько стоит. Я говорил: а да, сколько стоит? Мне говорили: я говорил: все равно взвешивай, взвешивайте, взвешивайте. Не Неважно, сколько стоит. Вот это вот ощущение, оно для бизнеса крайне важно. То есть ощущение отсутствия барьера ментального, да, отсутствия вот этого козырька, который тебе давит на голову. Вообще, для меня важной в течение моей жизни была вот эта история, э, знаете, вот э, теория про порог некомпетентности. Когда все люди некомпетентны, потому что находятся, до, доходят до того уровня, я они и там остается конца. Принцип Петра или что-то Да. И я всю мою жизнь, для меня было важно, поднимаясь по ступенькам, что я, я себя проверял, не достиг ли я Не этой? достиг. Я сам себя все время тихонько тестировал, да, чтобы избежать вот этого эффекта самозванца, вот так называемого. И я был очень доволен тем, что каждый раз я понял, нет, могу дальше, могу дальше, могу дальше. И вот этот вопрос денег это часть этого. У меня... Прошу прощения за много слов. Вопросик, если это возможно. Должен же быть праздник. Человек шел к этому 40 лет и 5 лет отдельно, да. специально. Как, что там... Как праздновался первый миллион? Какой-то тот миллион свечек. Я, к сожалению, никак. И более того, я с того момента, как я начал работать в бизнесе, до этого момента прошло целых 13 лет. А всего суммарно, к этому моменту работал уже 18 лет. И я стал абсолютно законченным конченным, скажем так, трудоголиком. А это клеймо это очень как плохая история. И я очень долго и мучительно выбирался вот из этого трудоголизма, чтобы, тру, трудоголизма, чтобы сначала не работать по, выход, по воскресеньям, потом не работать по выходным, чтобы проводить больше времени дома, чтобы больше отдыхать и так далее. Я при, привык работать прямо круглосуточно. И когда я заработал эти деньги, единственное, что я ощутил, ага, сказал я себе, вот начало. Типа 10 Дальше. Следующий 10, потом 100, потом миллиард, потом вот как бы, да. И я попал сам себя, я загнал в этот в беличий круг, вместо того, чтобы сказать, ну, все, можно садиться к бомбу. А, и он ну, сказал, ну, ну, ну, что, что, ну, ну, что он кажется, был трудоголик. Что, мне кажется. И, и что ничего не сделал. А потом, когда мы уже ушли, он сказал, ну, как же, я купил часы за 30 тысяч долларов, которые потом оказались слишком дорогими в обслуживании, купил Мерседес. Кабриолет, Даже кабриолет, на котором было ужасно неудобно в Москве, как будто голый ездишь, и пришлось его продать. Еще что-то, на самом деле, ему до сих пор неудобно вот об этом говорить. То есть хочется, он в этом разбирается. Говорит охотно. Говорит за кадром. За кадром. Я придумал та теория а, про бизнес. А, теория была такая. Меня как раз тогда попросил, значит, один, значит, редактор одного журнала вести колонку про бизнес. И я там, значит, рассказал про мотивацию бизнесменов. И смысл был такой, что вот у советских людей была, была определенный атрибут успеха, условно, дача, жигули, поездка в Болгарию, шуба для жены, хорошая школа для ребенка. А Люди, став бизнесменами, очень часто вместо того, чтобы заниматься бизнесом, они себе обеспечивают комфорт, только вместо Жигулей, место кооперативной квартиры, просто несколько повыше. Все, им на это нужно больше денег. Но когда они добиваются вот этого, заполняют клеточки благополучия, они перестают двигаться дальше. А меня благополучие не мотивировало, меня мотивировал бизнес как таковой. Поэтому я никак это не отметил, для меня это был просто этап. Я выполнил, идем дальше. Вообще даже я бы сказал, что я прошел тогда через определенный кризис, потому что я считаю, я у, меня была, у меня есть много теорий прожить. Это была теория исчерпания альтернатив. Вот вы учитесь в школе в старших классах, и у вас впереди миллион альтернатив. Куда пойти, в какой институт, какую выбрать профессию, где жениться, на ком жениться, где жить, и так далее, да, какое хобби, в общем, а дальше вы эту альтернативу одну за одной закрываете, и дальше вы свои мечты все реализовали, вот я так закрыл к 40 годам, и у меня, конечно, начался вот такой внутренний кризис эмоциональный, потому что ну, я как бы всего достиг, и мне пришлось придумывать себе вот э, новую мотивацию, новые, вот это вот один, потом будет 10, потом 100, это была новая мотивация, неправильная, вы общаетесь по бизнесу или общались с людьми из списка Forbes? Да. Наверняка вы говорили не только про какие-то совсем текущие, текущие дела. Вот эта тема мотивации, которую мы только что прикоснулись, что движет ими, ну, с вашей точки зрения? Uh, у всех по-разному. Да, вот, uh, есть люди, которых я хорошо знал еще в IT-бизнесе, про Волош, да? я, например, гля, гляжу на, снизу вверх, на где он сейчас, достижения, и не понимаю, что его сейчас мотивирует, например, для продолжения. Мне кажется, что ну, практически нет возможности для мотивации, мотивации что-то делать дальше. А, мне, кажется, что, мне кажется, что все люди вот нашего возраста они прошли определенный вот такой вот цикл да, понижения мотивации. У меня в свое время с Генсом был такой разговор, который из тех разговоров, которые западают на всю жизнь в память. Он мне рассказывал про свой же разговор с другим предпринимателем намного его старше. И, он, и они обсуждали какие-то проекты. И Генц говорит, я говорю, давай вот это сделаем. Говорит, нет, дай вот это сделаем. Нет, дай вот это сделаем. Нет. Почему нет? Потому что, говорит, ты на ярмарку едешь, а я уже с ярмарки еду. И поскольку я еду с ярмарки, я могу за оставшееся мне время сделать один-два проекта. А ты едешь на ярмарку, можешь сделать сколько угодно. И я в том числе тоже все время, вот, значит, с некоторого возраста про себя пытался понять, я еще на или уже с, да, и если уже с, то что меня мотивирует, да, и глядя вот на людей нашего, там, моего поколения и так далее, да, я вот когда с ними разговариваю, я смотрю, светится ли что-то в глазах с точки зрения еще на ярмарку, да, или уже с ярмарки. Если уже с, то их мотивация отдохнуть, Заняться собой, семьей, здоровьем, тра-та-та. Про себя я говорю сейчас, что я не на ярмарку, и не с ярмарки, я на ярмарке. Сколько я на ней проведу, это вопрос от меня. Да, я могу в любой момент сесть на телегу и поехать, с. но на уже не поеду. У меня вопросики я специально ради вас напялил. О, да, это на Инфинит куплено, маечка в Вы для меня были в свое время таким... Пред, русским представителем очень дорогого, запретного, манящего очень дорогого. Apple. Я член секты Apple, ну там лет... яблочный, Ну, яблочник, да. Ну, у нас тут не рекламное мероприятие, но тут других-то, в общем-то, гаджетов на столе и нет. Я неплохо знаю эту компанию. И, ну, как бы я был у них в кампусе не раз, еще что-то, и она по-прежнему остается самой закрытой, самой непонятной, самой заш такой зашторенной. Как вообще может, можно было с ними работать, да еще и в России, да еще и строить как бы независимую от них сеть? Вот какую-нибудь тайну? Наверное, уже вот эти подписи крови, которые вы ставили, они уже испарились, может быть? Да, может быть Краска выцвела? Выцвела, да. Последнее э, соглашение о неразглашении я подписывал в 2009 году, и с тех пор прошло уже один лет, и все действительно испарились. Но Но что же там у них внутри? Ну, я работал все-таки не с американским, а с европейским офисом Apple. Лондон? И сначала это был э, Париж, потом Лондон, а до Парижа я работал э, в еще меньшем с, с Apple Германия. То есть сначала мы, мы Россия, относилась к Apple Германия, потом э, поднялась чуть повыше, стала работать с европейским офисом в Париже, а потом европейский офис принесли в Лондон, я стал работать с Лондоном. И работал я с Apple Начал я с ними работать, это был 91 год, а закончил в 11-м, 20 лет. Я потратил на Apple 20 лет своей жизни. Вот, поэтому я считаю, что на тот момент, сейчас нет, но на тот момент я был самым информированным человеком про то, что это за компания, что происходит внутри, ну, почему. Ну что, что, что, какая. Но, Понятно, что Apple уже не тот. Да, мы слышали, или как тот, и кстати говоря, Или кстати может быть, ничего принципиального не изменилось за то время. Но вы же можете судить по каким-то внешним проявлениям? Смотрите, не существует компаний, да которые существуют вот, знаете у меня есть теория дайте в двух словах расскажу да теория про российских бизнесменов моего возраста и что происходит с их бизнесом и главное почему причина биологическая бизнес который строился в 90-х начале нулевых годов годов строился очень активными бодрыми мужчинами на двух гормонах на адреналине и тестостероне вот я называю его АТ бизнес адреналин тестостерон соответственно бизнес-модель построена на вот это я пройду по краю, и я достигну самой вот последний, вот я дотянусь, я как бы смогу, я подтянусь не 99 раз, а 100, я добьюсь всего, что хочу, я добьюсь победы и так далее. Дальше люди растут, взрослеют, стареют, и у них меняется как бы гормональная картина. А ту бизнес-модель, которую они построили, и, а, они ее поддерживать уже не могут, нужна другая. Какая другая? Эффективность. Uh, долговременное uh, планирование но главное это эффективность да вот стив джобс это был абсолютный visionary который построил uh, звездную команду команда недооценивается но это была команда которая все это придумала а дальше пришел тим кук который гениальный абсолютно операционный директор и которого ни одна ни один гвоздь не пропадает в хозяйстве любой гвоздь приносит деньги то есть он совершенно уникальный, скажем так, финансист, я бы так сказал. Рачительный хозяин. И у него все работает. И восьмая версия приносит деньги, и 98-я версия приносит деньги. И она остается самой дорогой компании и так далее. И то, что она теперь не на переднем крае, ну, а кто она ну, вопрос, а кто на переднем крае. Да, компания изменила мир, замечательно. В этом измененном мире она себя чувствует комфортно. Пока мир не изменился снова, все, все вот я считаю, что как бы apple не торт apple торт просто он другой это другая компания почему эта компания не любит россию почему создается впечатление что все шаги по пути в россию apple делают через силу по принуждению и в последний вот уже в отложенный момент когда уже серые и больше в эту страну вести нельзя только в этот момент в стране появляется легальный iphone когда собственную розницу уже как-то ну совсем глупо не иметь мы все ждем что вот-вот наверное в россии появится Apple ритейл, но всегда это все очень поздно. Это старая история, и э, это зависит от того, это история глобальных компаний, корпораций, и очень много зависит от того, как глобальные корпорации рассматривают новые рынки. Вот, например, там есть корпорация, там HP там, или Xerox, которые рассматривают, из американских компаний, которые рассматривают Россию как ключевой рынок. А Apple не рассматривал ничего никогда как ключевой рынок. Ну вот Европа для них было тухлое место для американского Apple. А внутри Европы было там пять больших стран. Самая большая была Франция. И при ней делали вот этот как бы третий мир, куда входил в Россию. А потом самый большой по бизнесу стран стал Англия. Они туда переместили. Вот мы стали при, при них. А, поэтому вот через вот эту всю бюрок... А европейский офис — это совсем не Apple. Это просто тяжелая старая европейская корпоративная бюрократия с корпоративными правилами. В принципе, это, это вообще... Я бы сказал, что это чума, это совершенно другая история. Поэтому Россия была для Apple всегда абсолютной глубочайшей провинцией просто из-за структуры. И это ни, ничего не изменилось. Значит, дальше вырос Китай, который заслонил а дальше выросли какие-то еще рынки, которые заслонили, а дальше начались просто проблемы между Россией и Америкой, где Америка, как а публичная компания, со, с правилами публичной компании, просто не имеет уже права так работать с такими токсичными странами, как Россия, ну, в полном объеме. Вот и вся история. Это дает на самом деле много шансов местным а, предпринимателям, но не дает шансов а, корпорации, как бы, цели, вернее, не дает шансов российским потребителям, да но дает шансы каналу да, надо различать вот этому с бытовому каналу а в тот момент когда все-таки это изменится и apple придет сюда сам то тогда изменится весь ландшафт я знаю вы несколько раз разводились со своими бизнес-партнерами. Собственно, вся история бизнесмена Евгения Бутмана может быть рассказана как история разводов с теми партнерами, как правило, старшими, с которыми делался бизнес в настоящий момент, и после этого воссоздание нового, какой-то новой структуры на новом уровне. Насколько это болезненно? Что проще, развестись с женой или развестись с бизнес-партнером? И будет ли новый бизнес, будет ли какое-то новое интересное принципиальное будущее после… Последнего развода, остались ли еще силы на новые отношения? А, на новые нет, сразу с конца. Значит, я, знаете, есть такая замечательная фраза, если бы молодость знала, если бы старость могла. Да, вот Если бы людей, вот я, когда общаюсь с, с молодыми предпринимателями, в частности, вот я выступаю на стартап, стартап Академии Шесколкова, я им это обязательно рассказываю. Я говорю о том, что им нужно, в принципе, хорошо понимать, как устроено партнерство. И у меня есть целый ряд принципов, касающихся партнерств, которые надо соблюдать. Но один из этих принципов – ищите себе ровню и не общайтесь с неровней. Чем отличается партнерство от брака? В браке есть любовь, а, и эта любовь, она… А, или уважение… Ну, любовь и уважение а, из любви и, и дети, то есть это человеческий фактор. Этот человеческий фактор, он позволяет смягчать конфликтные ситуации до того момента, пока перестает работать со всем. Перестает все. В бизнес-партнерстве нет никакой любви. В бизнес-партнерстве есть правила и деньги. Там могут быть отношения, но они скорее только вредят. Потому что правила и деньги. И сохранить отношения. Я вот считаю, что в браке нужно придерживаться определенных правил, которые называют гигиены отношений. А в бизнес-партнерстве надо еще больше придерживаться вот этой гигиены отношений, то есть выстраивать отношения по определенным правилам, уклоняясь от разных вещей, которые портят которые как бы эрозию этих отношений устраивают значит я могу сказать что вот еще одну теорию вам скажу Эта теория называется синдром лейтенантской жены молодая девушка вышла замуж за молодого лейтенанта на даежной заставе дальше лейтенант стал капитаном майором полковником генералом там не знаю, в военной академии а девушка либо стала капитаншей майоршей генеральшей или она так и осталась навсегда лейтенантской женой да один растет другой не растет Значит, в партнерстве важно, чтобы одновременно росли оба, если масштаб бизнеса меняется. Если же они вот так вот расходятся, или один растет, другой не растет, или один был вот такой, другой такой, и он дорос, а этот начинает испытывать лютую ревность, неприязнь из-за этой ревности и стресс из-за этой ревности, да, партнерство разваливается и происходит развод. Значит, есть масса наук и методов как организовать вот такой по развод безболезненно я недавно вот работаю уже занимаюсь тем чем я занимаюсь то есть корпоративным Я помог одной компании развестись развестисьву развестись партнером при которой они вместе были 20 лет и друг с другом ругались просто вот а я им говорил вы хорошие люди вы попали в сложную ситуацию давайте уважать друг друга. Давайте не давать выход эмоциям, давайте договариваться через посредника. Посредник – это я. И очень быстро развелись, и спокойно, и даже, даже должно быть остаться… А, у меня был такой сотрудник, который был намного старше опытнее меня, и очень уважаемый человек, Марат Аликович Гуриев, отец известного экономиста Сергея Гуриева. Он меня научил фразе. Фраза такая. прощаясь с человек, «Ты должен прощаться с человеком так, чтобы при следующей встрече твоя рука, протянутая для рукопожатия, не повисла в воздухе». Я эту фразу выучил, это из тех фраз, которые остаются на всю жизнь, снова повторюсь. Да, вот это вот «попрощался, твоя рука не должна повиснуть в воздухе при следующей встрече» это то, что необходимо иметь в голове при бизнес-разводе. Да, когда разводился, например, вот с генсом, то я ему эту фразу напомнил, рассказал. И он ее тоже запомнил, и потом, когда мы перестали ссориться и снова встретились через 7 лет, то мы на этой фразе и встретились. Очевидно, со вторым партнерством этого не случилось. Я просто смотрел э, запись вашего выступления одного из, длинного выступления, не такого, как у нас. Там вы говорили, что вы написали целое эссе «Как выбирать партнеров». Так и есть. Очевидно, что либо вы не придерживались своих принципов, либо там не всегда это возможно. Либо Я осознание пришло потом. Либо осознание написания. пришло потом. потом. Но расскажите коротко можно вот ну я в не в чем симптомы бизнес... да да значит принцип стоит следующим первый я сказал выбирайте все ровню ровню по взглядам возрасту жизненным ценностям принципам первое выбирайте человека стрессоустойчивого и спокойного Выбирайте человека, не склонного к избыточному риску. Например, один из моих партнеров был игроком. Он играл все время. Он играл на деньги, на большие деньги, он играл в казино. И я считаю, что это фактор, который влияет на все. Нельзя заводить партнерство с игроком, потому что он поставит в какой-то момент на кон, все что угодно. Значит, Старайтесь не связываться с людьми, которые патологически лживы. Логически лживый это не человек, который, ну, как бы какой-то, знаете, страшный человек. Это просто человек, для которого ложь является обычной, привычной, понятным образом жизни. Вот он все время лжет. Мы все все время, мы часто лжем, все. Это как бы природа человека. Но есть просто люди, для которых это ровно, Вот как люди некоторые не матерятся, а разговаривают мат. Но есть человек, вот, для которого норма жизни вот говорит неправду а, там, шине, там, не знаю, друзьям и так далее значит вот этот принцип я сейчас все не вспомню потому что я в свое время по горячим следам это делал и в принципе очень важно оценить вашу сопоставимость по склонности к риску то есть если склонность к риску у вас очень разная то это тоже барьер это как бы это табу то есть надо оценивать да? Почему, например, нужно э, искать все ровню? Потому что, когда наступает настоящий полноценный кризис, когда вот задница, да, вот надо, так сказать, то все что, не, э, вот все, что вас отличает, все вылезет и умножится на 10. И это будет как бы на разрыв. Поэтому нужно готовиться к таким вещам. Но обычно говорят, вы там документы готовьте и так далее. А готовиться надо по-человечески, да, нужно, так сказать, Поэтому и есть вот это Про путь солис есть вместе и так далее Это про то, что насколько ты хорошо Можешь прогнозировать реакции Поведения человека Люди прогнозируемые, понятные С внутренней логичностью Которые вообще любят логику Это более подходящие люди для партнерства Чем люди спонтанные, эмоциональные Резкие и так далее Ну а казалось бы пары должны существовать К спокойному, нужно азартного Да Иначе, как вы да, но да, они сошлись и лед и пламень, совершенно верно. Вот я как раз плохой партнер, потому что я горячий, эмоциональный, резкий, решительный, я привык быстро делать, быстро решать, брать на себя ответственность, лидировать и так далее. Но в принципе мне попадались люди, которые были абсолютно мне комплиментарны, да. Это к ним уже вопрос, готовы ли они были со мной работать, как с партнером. Как показывает мой опыт, они никогда до конца не понимали, что я за черт. <смех> то есть в некоторый момент, да, когда вот это все вылезало, то люди просто хлопали глазами и говорили, удивительное дело. Ну что? А так, такой был тихий, спокойный парень. Ну и что, разумею. Евгений, спасибо за рассказ. Несколько больше несколько более эмоционально прозвучали какие-то вещи, чем я даже ожидал, и вот наш режиссер... Велел мне попросить всех, кто нас смотрит, ставить лайки и подписываться на наш канал. Как называется канал, мы пока не знаем, но на это наш в... Канал. На в описании наш канал. все будет на наш канал. На наш канал. Где-то вот там Где внизу там. подписки, колокольчики. Спасибо. Спасибо, я лайкнул.